О май га, о Снимаешь? Давай Всем привет, друзья, меня зовут Эмин Всем привет Мы решили добавить немножко экстримов в наши каналы И поэтому мы поедем дрифтить на тачках А точнее, жигулях Жигуль, джиги Ни разу на них не катался, честно А ты не слов. будешь Я тебя прокачу Сегодня я дам место порулить Тимуру, так как не, Ты не умеешь водить? надо уступать, как говорится К Кому надо уступать? Ласу надо выступать. Извиняюсь, я не буду уступать. Азад хочет себе мустанг, там он не хочет себе механику, в общем, он не умеет ездить на механике, Ну его в итоге он не увидел. Возможно, не может скорее всего, я, я, я, возьму, я возьму механику. Я, короче, хочу себе мустанг и сделать там 8 лошадок. <смех> <смех> <смех> <смех> Ладно, все, я запомнил это. Короче, зачем мы сюда приехали? Не хуй знаю. Пришел. <смех> Снимай, вон ездит, как Вот так вот, друзья, снимаем контент для вас. Я по за день хожу, гуляю, снимаю. Этот Тимур там катается. Вон, кстати, вон. Ну вот, друзья, снова один гуляю, тут Этот Тимур там что-то катается, я его жду, тут снимаю. Кстати, он там едет, далеко, а это вот другие. Ну, а пока Тимур пытается завести машину, минутка рекламы на его канале Если что, я брат, троюродный брат Тимура, поэтому подписывайтесь на мой канал Там я рассказываю, как снимать классные видео, как снимают кино, как я зарабатываю на съемке видео В общем, вся эта крутая информация у меня на канале Подписывайтесь, смотрите, там только полезный контент Оп! Это я им управляю мыслями. Ехать ты нормально! Очень машина А че ты думал? Чего? А она так включается что ли? Да Блин Какой-то забор Да ладно, они тут биты вообще со всех дуром машина здесь стоит? Давай, давай, ты получишь, Тимур! подожди! так я впервые в дрифт машине что могу сказать учиться на каком-нибудь э, я не знаю что сейчас на механике выпускать но ну, обычная наварка на механике это совсем другое чем вот это здесь все такое жесткое